Здравия, друзья! А сейчас ответы на вопросы по поводу, почему сегодня, 25 июля, вернее, это было, началось все ночью, остановилась работа с криптовалютой Призм, остановилась работа с биткоином, в том смысле, что стартанувшая MMM 3.0 под названием Эльдорадо ну, находится в режиме паузы то есть почему сейчас сегодня все проекты именно сегодня находятся в режиме паузы ответ на этом сайте ключи мастера мастер ства <coughs> бывают такие дни день вне времени точка старта для формирования потенциалов будущего когда мы завершаем спирали времени 2017-2018 мы вступаем в день вне времени, который является волшебным праздником вне, вне времени. В этот день мы можем связаться с нашим внутренним творчеством. Он готовит нас к манифестации и созданию нового цикла на 2018-2019 года, вернее лета и прохождению через портал Врат Льва, который открывается 26 июля. Мы часто пишем о космических энергиях, которые спускаются на Землю, трансформируют ее и наши жизни. Их возникновение, сила, направленная, зависит от многих факторов. Но существуют также и точные даты, когда космические энергии начинают нарастать, достигают своего пика и идут на спад. Сегодняшний материал посвящен одной из таких ключевых дат по космическому календарю мая: Дню вне времени. Дню, когда формируется потенциал потенциала будущего. Читайте в статье о значении этого дня и потом, и о том, как использовать его энергию, чтобы настроить вибрациям нового планетарного года, который наступит 26 июля. 25 июля. День вне времени, значение дня. Мы живем по Грегорианскому календарю, по которому Новый год выпадает на 1 января. Этот календарь основан на движении Земли вокруг Солнца. Он поддерживает лишь реальность третьего измерения, физический план, линейное время, прошлое, настоящее, будущее. Но есть другой календарь, календарь 13 лун, который изобрели еще в племени мая. Календарь мая или космический календарь основан на нелинейном времени циклическом, четырехмерном, которое оказывает большое влияние на жизнь всего человечества, независимо от того, знаете вы о нем или нет. Земля постепенно повышает свои вибрации, переходя из третьего измерения в четвертое. А поступающие энергии из космоса на Землю способствуют этому и так или иначе совпадают с космическим календарем. Так, по космическому календарю мая конец года выпадает на 24 июля. А новый планетарный год начинается 26 июля. 25 июля называется зеленым днем или днем вне времени. В этот, период времени будто, в этот период время будто замирает. Позволяя вам остановиться и подумать, куда вы хотите идти дальше. Верен ли ваш путь или требует корректировки? Это миг, когда вы останавливаетесь перед большим стартом. Ведь следом наступает Новый Планетарный год. Открываются врата льва и на Землю движется лавина космической энергии, несущая трансформации и перемены. Планетарный Новый год 2018. 26, 27, 28, 29. Попал на Луне полное лунное затмение. Кульминация врата Льва самый мощный день. Групповая медитация на ключах мастерства новолуния частное солнечное затмение. Предлагаем вам сонастроиться. С этой энергией, начиная с дня вне времени, чтобы дальше гармонично двигаться в этом потоке. Как использовать энергию дня вне времени? Проведите пересмотр вашей жизни. Так же, как и в традиционный Новый год, вы проводите пересмотр того, что с вами происходило в уходящем году. В этот день, 25 июля, оглянитесь назад и вспомните о своих достижениях, успехах, неудачах. Что у вас получилось, что сбылось, что еще требует внимания? Энергии. Посмотрите на ваши потерп... на теперешние желания. Если они отличаются от первоначальных, возможно, понадобится их скорректировать. Если что-то до этого вас не устраивало, то сегодня как раз тот самый день, чтобы это переписать и заменить на более подходящее. Смотрите трансляцию, проведенную в день вне времени, из которой вы узнаете, как заземляться и наполняться энергией во время этого важнейшего процесса. Второе, Отпустите прошлое. В день времени энергии прошлого не, д... не давлеют над нами. И именно сегодня полезно будет отпустить его, чтобы оно не влияло на ваше настоящее. И в дальнейшем проведите ритуал освобождения от прошлого, от энергии, эмоций, мыслей, которые мешают сбросить груз и двигаться вперед. Выразите намерение о том, что все ситуации из прошлого, которые мешают реализоваться и осуществиться наивысшему благу каждого из вас, остаются позади. Используйте стихии огня и воды для стихии отпускания прошлого. Вода и огонь действуют как мощные очистительные элементы, которые позволяют трансформировать деструктивную энергии прошлого. Напишите письмо, в котором вы выражаете намерение не отпустить все, от чего вы хотите освободиться, и сожгите его. А пепел развейте на ветру или высыпьте в реку. Или отправьтесь в душ с целью смыть себя груз прошлого. В этот день... Повышается эффективность практики медитации на отпускание прошлого. Одну из них мы предлагаем вам пройти. В этом же материале вы также узнаете 7 причин, почему необходимо отпускать прошлое. Для тех, кто решил подойти к этому вопросу основательно, предлагаем пройти мастер-класс «Исцеляем травмы прошлого». Вы получите мощный духовный инструмент, который растворяет травмирующие эмоции, связанные с событием прошлого. Сонастройтесь с циклическим временем. В этот день вы легко можете переключиться с линейного времени на циклическое, через четырехмерное. Для этого пройдите медитацию в циклическое время, которое поможет настроиться на планетарные циклы. Мечтайте без ограничений. Энергии, которые изливаются из космоса на планету 25 июля, поддерживают освобождение от старых программ. Позвольте себе в этот день мечтать без ограничений. Предлагаем вам три способа. Напишите письмо вашим духовным наставникам, вознесенным мастерам света с вашим самым главным намерением на текущий год. По возможности прочтите все это вслух, а потом сожгите письмо. Это действие именно 25 июля в день вне времени имеет огромную силу. Используйте этот шанс, заявляйте и просите о самом главном, и ваши намерения обязательно поддержаны, будут поддержаны. Подойдите, пройдите медитацию, потенциалы и возможности на год вперед. В медитации вы увидите неограниченное умом количество возможностей и выборов. В расширенном состоянии сознания посмотрите на свои потенциалы в двух вариантах. Когда вы живете, ничего не меняя, и когда вы совершаете активные выборы. Посмотрите трансляцию, посвященную Дню Времени медитация, Стирая ограничения в Белой пирамиде, поможет настроиться с энергией реальности, где в вашей жизни нет ограничений. Пятое. Транслируйте миру безусловную любовь. 25 июля это еще день мира и любви. Если вы наполнены изнутри и чувствуете желание поделиться любовью с другими людьми, транслируйте это чувство вовне. Пройдите медитацию я «Якорение потока безусловной любви». Во время медитации вы заякорите мощный поток энергии безусловной любви в кристаллической решетке Земли. Таким образом, и у людей на планете появится возможность для исцеления с помощью любви безусловной. Поскольку этот день называется днем вне времени, постарайтесь как можно меньше использовать линейное время, смотреть на часы. Понятно, что мы живем в физической реальности, где мы так или иначе зависим от времени. Но хотя бы постарайтесь не терять это драгоценное время в интернете или перед телевизором. Насладитесь этим моментом без спешки и суеты, проведите этот день в равновесии и гармонии. Так вы настроитесь с энергиями Нового Планетарного Года и сможете войти в него более подготовленным. Вот, друзья, такое наставление сегодняшнего дня, 25 июля. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь данным видео со своими друзьями. До скорых встреч!